После Второй мировой войны Европа отказалась от войн, но сейчас снова идет этим путем. Мы все наслаждаемся этим, но когда это реально происходит, мы говорим «ах, какой ужас, мы в шоке». Без войны многие люди не смогут выжить, если этот и тот не решат свои проблемы. Мировые проблемы никогда не исчезнут. Я считаю, возможно, в этом есть некоторый символизм, что, вероятно, самая плодородная почва на Земле находится в стране, которая сейчас охвачена войной, в Украине. Что мы можем сказать по этому поводу? По имеющимся у меня данным, в Украине чрезвычайно плодородная почва до 4 метров чернозема, самая богатая почва на Земле. Что мы можем предпринять? Дело вот в чем. Народы всего мира почти без исключения, к счастью, после Второй мировой войны Европа отказалась от этого, но сейчас снова встала на этот путь. Почти каждая страна вложила огромные деньги в создание и накопление — оружия, снарядов, бомб, ракет, умных бомб. Я не знаю, как бомба может быть умной. Это самая глупая вещь, которую только можно сделать. Если я начну с вами драться мечом, палкой или чем-то еще, это хотя бы доставит мне грубое животное удовольствие. Здесь сидит тысяча человек, вы просто бросаете бомбу, и все они умерли. Я не знаю, что в этом умного. Не могу понять. Но они твердят об умных бомбах, когда с высоты трех километров можно попасть прямо в окно вашего дома. Они очень гордятся этим. И речь не об одной стране, а обо всем мире. Что вы думали? Все мы, люди, считали, что все эти бомбы нужны для развлечения, для показа или что это произведение искусства? Однажды их используют. Да или нет? Их нужно где-то использовать. Вопрос, на ком? Вопрос не в том, применять или нет, а в том, где и на ком, не так ли. Когда они копятся на складах, мы не против. В каждом фильме уже не осталось фильмов без бомб или хотя бы без разбитых лиц. Всем это нравится. Но когда что-то подобное происходит в реальности, мы говорим, ах, какой ужас, мы в шоке, жизнь так не работает. Вот почему я говорю вам о почве. Будете ли вы теми, кто горюет после катастрофы, или вы станете тем поколением, которое обратит катастрофу вспять? Вот и весь выбор, который у нас есть, потому что сейчас наше время на планете. Наша жизнь такая, какой мы ее делаем, не так ли? Так что войны почти неизбежны, потому что экономика построена на войнах, без войны многие люди не смогут выжить. Крупнейшей отраслью промышленности является производство оружия и вооружений. Как тут не воспользоваться? Если я произвожу оружие и патроны и продаю их вам, а вы ни разу не выстрелили, я разочаруюсь в вас. Да? Был случай. Я участвовал во Всемирном экономическом форуме. В то время шла война в Судане. Ужасная война. Погибло более 260 тысяч человек, из которых 50% дети в возрасте до 6 лет. Можете себе представить, 130 тысяч детей умирают на одной войне. В то время некоторые знаменитости приезжали туда, брали какого-нибудь местного африканского ребенка, словно трофей, Носили с ним, делали фотосессии и все такое. Потом показывали видео, где все эти боевики или солдаты, называйте их как хотите, едут на своих пикапах и просто стреляют в небо. Я сказал, если я сражаюсь с кем-то, то, по крайней мере, я буду целиться в противника. Но если я стреляю в небо, значит, у меня избыточный запас патронов, не так ли? Избыток, иначе я бы не решил облака. Если я веду войну, то когда я стреляю, я хочу кого-то застрелить, да или нет. Так? Я не собираюсь палить в небо, но они непрерывно стреляют в небо из автоматического оружия. Я сказал: кто-то снабжает их с избытком, иначе никто не будет палить в небо. Я сказал: в мире существует 62 предприятия, которые производят патроны такого калибра. Я дам вам адреса. Вы пойдете и закройте их? Нет. Вы поедете в зону боевых действий, возьмете ребенка и будете устраивать драму. Все, что вам нужно сделать, это лишить их патронов. Когда запас закончится, вероятно, они начнут рубить друг друга, но, по крайней мере, холодным оружием много не убьешь. Если вы не можете преобразить человека, то вы хотя бы должны обезоружить его, не так ли? Да? Это значит, что вы, по крайней мере, лишите его зубов. Если возможна трансформация — прекрасна. Если это невозможно, как минимум, вы должны ослабить его, не так ли? Давайте будем честны, у нас нет намерения прекратить войну. Когда война идет у нас или рядом с нами, мы плачем. Если война идет в другом месте, это просто драма. Мы должны изменить это бесчеловечное отношение к войне убийствам и страданиям, через которые проходят другие люди. Мы должны избавиться от этого. Потому что зло, по большей части, происходит не из-за плохих намерений, а просто из-за безразличия. Вы спите всю жизнь. «Разве сон — это преступление? Скажите, сон — преступление?» «Нет, сон — это хорошо, но если вы проспите всю свою жизнь, то ваша жизнь станет катастрофой». Именно это происходит с миром как в отношении почвы, так и в отношении войны. Вот что происходит — мы спим. Мы учредили Лигу наций, после Второй мировой создали Организацию Объединенных Наций. Идея была в том, чтобы больше нигде не было таких войн, верно? чтобы этого больше не случилось не только в Европе, но и во всем мире. Но с тех пор, сколько было войн? На самом деле, после Второй мировой войны на нашей планете не прошло ни одного дня без сражения. У нас есть проблемы. Экономические, имущественные проблемы есть. Идея создания ООН в том, что мы будем бороться с словом и решать наши проблемы. Мы не в какой-нибудь стране чудес, где нет никаких проблем. Они есть. У нас действительно есть проблемы, не так ли? Одна группа людей видит это так, другие люди считают иначе. Для этого и создается платформа, в рамках которой будут решаться проблемы. И что же? Мы задвинули платформу на второй план и делаем друг с другом, что хотим. Когда начался 21 век, все говорили, это 21 век, век информации, технологий и так далее. Никаких войн. Скажите, сколько войн было в 21 веке? Сколько стран было уничтожено? Много. Слишком много. Слишком много для 22 лет, не так ли? Как же нам проснуться? Видите ли, есть вещи, которые вы не можете изменить в одночасье, но сначала из ваших сердец должны уйти ваш гнев и ненависть. Я должен рассказать вам. Одно время я посещал множество конференций, посвященных миру во всем мире. В течение примерно двух-двух с половиной лет я выступал на многих международных конференциях, затем я увидел, что для большинства само участие в конференциях является профессией, они зарабатывают этим на жизнь. А я единственный идиот, который сидит там и думает, что мы работаем над миром во всем мире. Итак, я был на очень крупной конференции, в которой участвовали 42 нобелевских лауреата, несколько бывших глав государств и все в таком духе. Будучи главами государств, они будут вести войну, а, уйдя в отставку, заговорят о мире. Так по всему миру. На третий день, ближе к вечеру, настала очередь выступления одного Нобелевского лауреата, а после него выступаю я. Он поднялся на подиум. Здесь трибуна немного проще. Там была большая деревянная трибуна. Он встал за нее, открыл свою папку, посмотрел вниз и, ни разу не подняв голову, прочитал 42 страницы. Я сижу в первом ряду, пытаясь уловить каждое слово и слежу за каждой страницей. Он привернул 42 раза. Потом я оглядываюсь, в зале полное умиротворение. Поскольку все, кроме охраны и пара сотрудников, уснули, я подумал, вот это точно мир во всем мире. Затем настала моя очередь выступать, и я сказал, за последние три дня я слышал так много напыщенных речей о создании всеобщего мира. Но я искренне спрашиваю вас, многие ли здесь могут, положив руку на сердце, сказать, что ваш ум умиротворен? Потому что если ваш ум неспокоен, если вы не можете успокоить свой ум, то не может быть и речи о том, чтобы сделать мирным весь этот мир. Потому что то, что вы видите в мире, является более масштабным проявлением того, что происходит в человеческих умах. Если на этой планете не станет людей, тогда настанет мир во всем мире, не так ли? Потом я поинтересовался, почему на дневной сессии все поголовно уснули. В этом было какое-то единство, кроме меня и этого чтеца, именно чтеца, не оратора. Все заснули. Я спросил, что случилось? Они ответили, нет, Садгуру, вчера вечером был фестиваль Бакарди. А, бесплатно алкоголь? Вот почему все стали умиротворенными. Больше на такие конференции я не ездил. Давайте загадаем желание, чтобы умы всех людей стали умиротворенными. И я думаю, что все, чего хочет Бог... Нет. в этом все дело. Мы не можем сделать ум каждого умиротворенным. Вы можете сделать свой ум умиротворенным. Я могу сделать свой, она может сделать свой. Это работает только так. В этом вся проблема. Мы говорим о мире, об обществе, о человечестве. Нет, это все пустые слова. Существуют только люди. Если этот и этот не решат свои проблемы, то мировые проблемы никуда не исчезнут и будут проявляться по-разному.